Здорово, пацаны, я Фуфар. Долбан 2 к 16 уже закончился и ушел от нас. Надеюсь, он больше, сука, не вернется. В 2016 году было очень много дерьма, которое лилось на нас титановыми ведрами. ⁇ Ёбаные инопланетяне нападали на офис наших создателей, а Джонни получал пизд от Нунахрана. На самом деле было много также веселых моментов. Например, когда я ковырялся в помойке, я нашел там охуенную мобиль, но потом меня отпиздили и забрали ее. Это был лучший день в моей жизни. Что будет дальше с нами? Да хуй его знает, но наши создатели готовы выйти на новый уровень. Когда это случится, сам дьявол не бьет. Ты охуел? С наступившим двух к семнадцать пацаны, не станьте банжом и баным, как я, не будьте лохами и не заводите себе друзей, которые могут оказаться пришельцами. Еще с наступающим Рождеством.